Знаете, что интересно? Мне уже, наверное, за эту неделю два раза снится беременность. И самое прикольное в том, что, ну типа, мне это грозит меньше всего, но она снится. Наверное, не самое лучшее начало для видео, но все же всем привет, меня зовут Лера Яскевича. Я миллион лет ничего так не снимала, надеюсь, моя речь под конец видео станет более смелой, адекватной и более такой, знаете, как бы естественно настоящей, потому что сейчас я просто чистую, что говорю, как какой-то роб. Действительно, очень сильно хочу с вами пообщаться, давно такого не было, давно я с вами не говорила, да и вообще... В моей жизни очень много всего произошло. Даже, может быть, и немного, но я пропала на действительно большой срок. Сейчас во мне, наверное, очень-очень много каких-то мыслей по поводу YouTube, по поводу Инстаграма, и я хочу делать, и я хочу делать интересно, поэтому начну просто с разговорного видео. Если вы вдруг увидите, что я снова пропала на миллион лет, то, ну, типа такие, это было ожидаемо. У нас был тур по России, он длился около месяца, мы объездили... Сколько? 15, 16, 17 городов, включая столицы. И это было на самом деле, ну вот по-честному сказать, сложно, но в то же время очень удивительно и приятно, потому что, не знаю, очень... Сложно передать эмоции, которые ты испытываешь, когда видишь своих людей, которые пришли послушать твою музыку, спеть вместе с тобой, отдохнуть. И для меня это было всегда очень-очень важно, и я равняюсь всегда на каких-то суперлюдей. И со мной произошла такая вещь, которая в принципе нетипична для меня, так как я ограждаю свой мозг от всяких негативных мыслей уже на протяжении действительно очень многих лет. И вот когда у нас подошло время концертов в Москве и в Питере, в мою голову начали лезть мысли насчет того, что вот, я недостаточно хорошо люди делают шоу люди делают там какое-то блин я не знаю представление перформансы на сцене я просто пою песни и как бы знаете кайфую это все что я делаю на сцене и я думаю блин ну вы же достойны лучшего но это единственное что я могу вам пока дать это себя и свою музыку. И спасибо огромное всем, действительно, кто приходил, кто покупал билеты, кто покупал билеты своим друзьям и дарил их, кто покупал наш мерч, мы, кстати, его обновили. Если вдруг не видели, заходите обязательно на нашу группу ВКонтакте, Ее активно ведут все мои хорошие люди. Я надеюсь, что... Вы, если среди вас есть люди, которые ходили на концерты, что вы получили то, что хотели от них. Я буду стараться, буду писать новые песни. Сейчас на самом деле очень много перипетий в моей, в моей, в моей голове. И я пытаюсь определиться и разложить мысли по полочкам. Даже завела специально себе блокнот. О, хотите, покажу. Просто девочка в одном из городов подарила мне красивейший блокнот. Он из настоящих цветов под этой обложкой и оформлен просто нереально. Тут видно, что внутри в них, знаете, запрессованы. А также вот такие вот странички есть очень твердые, с такими вот акварельными рисуночками. Короче, красота. И очень хочется, чтобы этот блокнот, знаете... Я всегда придавала значение таким штукам, что, типа, вот, когда я пишу, я точно знаю, что это мне поможет больше сортировать свою информацию в голове. Так, я опять куда-то не туда, да, наверное... Делаю глоточек зеленого. Тур прошел, и знаете, во время того, как вот это вот все происходит, ты постоянно в движении, каждый день новый город, новый зритель, и когда вообще я еду в тур, сейчас я вам расскажу, как это с моей внутренней точки зрения происходит, я знаю, что это будет тяжело в плане именно физического, потому что реально ты каждый день меняешь квартиры, иногда бывает пару дней отдыха в которых ты, в принципе, должен набраться сил, но ты все равно находишься в подвешенном состоянии, потому что ты вне дома, вне вот этих вот стен, которые могут тебя зарядить. После всех концертов я поняла, что я очень опустошена. Не знаю, с чем это связано, потому что... Мне казалось, что... Я получила достаточное количество энергии от людей на концертах, но, возможно, я просто переоценила свои силы. И в этом туре произошла такая вещь, что после каждого концерта я как бы распеваюсь, тренирую, голос, дышу постоянно, чтобы никаких казусов не возникало, и чтобы на всех городах я могла выступать достойно и как бы красиво петь, потому что, ну, естественно, петь — это же важно. Красиво. После каждого концерта у меня просто садился голос. Вернее, четыре первых концерта в туре мы отработали нормально, а впоследствии он у меня начал хрипнуть. После выступления, хотя я делала все то же самое, я распевалась, я не выходила на холодный воздух, потому что знаю, что это вредно на разогретые связки, и меня это очень сильно тревожило. Потом начал локоть вообще ни с чего болеть, потом нога, бедро, и я просто такая думаю, Господи, это от нервов или от чего? Потому что в принципе мое состояние было нормальным, а еще я начала читать романов, прочитала, наверное, три части, как это там. А всем парням, которых я любила, там просто есть три книги, и вот я прочитала эту серию, потом еще пару романов. И так я думаю, господи, ну вот сколько можно компенсировать отсутствие своей личной жизни вот прочтением романов? Поэтому я перестала это делать, я снова начала читать книги, познайте по, поэтому, типа, как сделать так, чтобы тебе было хорошо каждый день, потому что я, в принципе, знаю, как это делать, но забыла, потому что не выполняю условия хорошей жизни каждый день. Но единственное условие, которое всегда со мной, это чистить, clean your mind, понимаете, от всякого. Ш -ш -ш. Вам интересно? Вот только честно, вот именно в данный момент остановите этот ролик и напишите в комментарии, мне было интересно, или зачем я это все сейчас посмотрела. За это время, пока я отсутствовала, я начала писать разные песни. Странно, потому что э, они вдруг начали просто приходить в голову, это как бы очень много несвязанных строчек с какой-то непонятной мыслью, с историями, которые я не переживала, но как будто бы они уже существовали. И я вот накидываю сейчас даже... Даже начала пользоваться гараж на планшете, чтобы музыку какую-то свою уже пробовать создавать, чтобы смотреть, как оно будет получаться, именно когда я прям все делаю не просто с гитарой, а с музыкальной точки с синтетических этих звуков в приложениях. И интересно, мне кажется... Хочу очень попробовать, хочу развиться в этом. Не знаю, что будет с теми песнями, которые написаны. Также есть парочку песен, где-то, может, две-три песни, которые написаны исключительно на гитаре. И мы вот сегодня не думаем, что в будущем выпустим какой-нибудь, знаете, небольшой EP, может быть, с трех всего лишь песен, где будут именно песни под гитару, может быть, даже, знаете, одним дублем записанные, чтобы максимально как-то это естественно и натурально сделать. Знаете, я тут сижу, монтирую этот ролик и просто такая думаю: Господи, ты совсем разучилась разговаривать, столько слов паразитов, столько слов, которые повторяются. Силы вам досмотреть его до конца. Еще у меня появилась новая идея, если вы на меня подписаны в инстаграме, а если не подписаны, то сейчас зайдите и подпишитесь, пожалуйста, но на самом деле я там это более активный человек, чем здесь в ютубе. У меня была рубрика «Я вам посоветую» или «Музыка из кармана». Показывала песни, которые в принципе слушаю на повторе, которые больше всего слушаю, которые мне очень нравятся, и я знаю, что я их буду слушать где-то месяц, может быть даже больше. Ой, так говорю, что кашлять хочется. У! И я вот думаю, перенести этот формат на именно YouTube-платформу, несмотря на то, что, скорее всего, ну, 100% монетизации эти видео не будут приносить, мне, в принципе, сейчас это и не важно, потому что я хочу сделать что-то для вас очень интересное, и тем не менее для себя, чтобы мне нравилось это монтировать, потому что я очень скучаю по этому процессу, по подбиранию картинок. Я так вот смотрю на людей, на блогеров, которые вот это вот все делают, и мне прям, я такая думаю, блин, я же тоже так могу, я же тоже так хочу делиться, со своими людьми, вот этой вот частью такого, знаете, волшебного чего-то. Может, тебе другое слово подобрать. А то у меня какие-то уже бабочки попрохали, звездочки, видите? а-а-а-а. И я думаю, это будет интересно. Напиши в комментариях, что ты об этом думаешь. Можно, конечно, составлять плейлисты ВКонтакте и отправлять вас туда их слушать, но, знаете, я вот даже по себе знаю, что когда я вижу там в историях у кого-то, как он кайфует под, под какую-то песню или просто видео под какую-то песню, я больше хочу эту песню к себе добавить, нежели просто вижу список песен и такая, М -м, ой, это интересное название, это послушаю, это послушаю, и в итоге ты, может быть, и послушаешь все, может быть, ничего и не послушаешь. Поэтому я вот хочу создать такой видеоформат. Что ты об этом думаешь? У нас скоро будет тур по Украине. Мы взяли 7 городов. А концерт в Киеве перенесся 7 числа на 15 -е. Надеюсь увидеть всех своих людей на этих концертах. Надеюсь, что мы сделаем этот последний рывок очень классным и запоминающимся. Потому что год заканчивается. Хочется его встретить новый, с новыми силами, с новым вдохновением. Я знаю, что мы сможем. Мы с вами... Большие молодцы. Спасибо вам, что продолжаете поддерживать меня. Это круто. Я чувствую себя, можно сказать, полноценно благодаря вам. Мечтайте о великом. Приходите на концерты. Я вас всех очень люблю. Спасибо, что вы у меня есть. Всего хорошего. Пока.